Доброго времени суток, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. С вами Екатерина Клопенко и я являюсь одним из основателей международного интернет проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я вам расскажу о том, как можно скачать с канала YouTube видео на свой компьютер. Для этого мы воспользуемся специальным расширением. Ссылочку на данное расширение я вам оставлю под этим видео. Данное расширение называется «RuleCephFrom.net». Вы проходите под данной ссылочкой и вам открывается вот такое окно. Что вам необходимо сделать? Например, я хочу со своего канала YouTube скачать собственное видео «Зубная паста для всей семьи». Навожу на название, э, кликаю правой кнопкой мыши «Копировать адрес ссылки». Либо вы можете нажать на само видео, запустить его и вот здесь у вас появится адрес, вы его копируете. Это то же самое абсолютно. Дальше вы вставляете вот в это окно данную ссылочку на видео. И у вас запускается поиск данного видео. Вот, э, stepfrom.net, да, данный сервис нашел мое видео. Теперь мне необходимо его скачать на свой компьютер. Если вы нажимаете скачать видео с помощью данного сервиса, то у вас пойдет установка самого этого сервиса. И э, после э, его установки, когда вы будете заходить на YouTube, под каждым видео у вас будет специальная кнопочка, уже установленная «Скачать видео». То есть, вам не нужно будет заходить на данный сервис, у вас сразу будет стоять данная кнопочка, вы будете просто нажимать и скачивать то видео, которое вам необходимо. Если вы не хотите устанавливать данный сервис, данное расширение, да, то внизу видите «Скачать без установки расширения с помощник». Вот я хочу воспользоваться именно данным способом. Нажимаем скачать без установки. И у вас открывается вот э -э такое окошко. Мое видео, рядом с ним кнопочка Скачать. Нажимаем. И в левом нижнем углу пошло скачивание данного видео. Сейчас я вам все покажу. Оно у нас идет в загрузке, скачивается. Сейчас оно скачается, и я вам покажу, где его найти, и запущу плеер. Так, видео закачалось, да. Теперь смотрите, я сверну окно и открою нашу папочку обычную, да. И найдем такую папку, как загрузки. Вот она, папка загрузки. Она открывается. И здесь находим вот такой вот треугольничек. Ищем с названием про зубную пасту. Так. Вот, в самом низу зубная паста для всей семьи. Давайте мы его запустим и посмотрим. Действительно ли у нас... Да, да. Вот, Доброго времени дорогие друзья сервис. и гости моего канала YouTube. Вот Меня зовут образом. Екатерина Клопенко, и сегодня мы будем с вами знакомиться. То есть мы в -то, с, с вами от... скачали наше видео на наш компьютер. И далее для того, чтобы нам э, далее воспользоваться и скачать, допустим, на свой канал, да, или на какой-то другой ваш канал, то есть э, вы, пожалуйста, со своего компьютера, как обычно, скачиваете, устанавливаете без всяких проблем. Итак, дорогие друзья, с вами была Екатерина Клопенко. Если мое видео было для вас полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube. Я жду вас в своей команде. До новых встреч!